The OM Medium of Vьюбе Шернрул Прессин Сумаризе на русском языке The Draourant The Gain, который выходит в эфир 14 мая 2021 года. В начале рассказа The Graurant Джейн нам показывают огромный косяк на берегу моря, который точь-в-точь как человек. И разница между ними только в размерах. Ту самую бурю я пришел сюда на память. Никто ничего не знает о том, потекла ли она с моря или упала с неба и теперь это город, которым занимаются рыбаки Все приходят посмотреть на это заведение у моря, и ни у кого не хватает смелости приблизиться к этому заведению Хотя в его теле нет движения Сюда вызывают местную полицию, но они думают, что это просто розыгрыш Именно поэтому администрация полиции не верит ничьим словам. Но молва распространяется так быстро, почему? Вы уверены, что на берегу моря есть какой-то косяк, который вообще не движется? Вот почему правительство отправляет сюда ученого по имени Стивен с двумя его коллегами, которые только слышали рассказы о таком большом косяке, и он удивлен, увидев тело этого косяка. Он подходит к телу Джоинта с двумя своими спутниками и видит, что это точный человек. Просто его размер сильно увеличился. Его рука настолько велика, что рыбы плавают в его руке, и теперь p 1 поднимается одновременно. И вы указали ему на толпу, которая наблюдала за косяком в течение многих дней. Все понимают, что Джоинт мертв. Он ни для кого не представляет опасности. Вот почему все приходят в косяк. Забраться на нее. Начнем играть на нем, неважно, кто это, откуда взялся или что. Правильно или неправильно так вести себя на симроте, каждый использует косяк по-своему. Они веселятся над ним. Стивен очень внимательно наблюдает за всем этим издалека. Но Стивен одновременно делает заметки о косяке. Но теперь эта жизнь внимательно следит за тем же косяком. Он ничего не понимает в поведении людей с суставом, почему с течением времени люди работали, чтобы приблизиться к его телу. Он полностью потерял интерес к косяку. Это те же самые дети, которые играют на косяке. Наряду с этим здесь также находится правительственная команда, которая планирует, как разрезать тело косяка и выбросить его в море. На следующий день Стивен приходит в заведение один. Он видит, что теперь его тело начало подниматься. Он пойдет с большим мужеством. Поднимается и видит ту руку, которая была сочленена в сторону моря. «Вы сделали это!» едят это. Также все тело сустава, которое раньше было блестящим. Чьи глаза теперь совсем бледные, чьи глаза видят чьи совсем белые, но Стивен грустит в своем доме. Он уходит. На следующее утро снова приходит туда и видит, что люди много чего написали на теле времени. Наряду с этим есть еще и правительственный кран который разряжает кузовные части сустава. Сейчас его тело сильно ухудшилось. Итак, Стивен уходит отсюда и возвращается через несколько недель. Он видит, что многие части тела больше не соединены. Теперь его интерес также начинает постепенно снижаться. Так было и с первыми людьми. Раньше люди собирались здесь в большом количестве. Но сейчас сюда даже никто не заходит. Спустя долгое время он снова выходит на берег моря и видит, что там осталась лишь какая-то кость сустава. Все его тело готово. Несколько месяцев Стивен не бывает на пляже, и однажды, когда он едет куда-то на машине, он видит, что кость того же сустава выставлена в качестве экспоната на крыше его магазина. Какая бы часть сустава не использовалась людьми для их собственной выгоды и для их собственной жадности Однажды Стивен отправляется в сельскую местность, чтобы увидеть, что фермер держит этот косяк возле своего дома, увидев который он понимает, что неважно, насколько велик или силен человек Однажды всему приходит конец Вся сила смешивается с почвой, и так же, как люди забывают косяк через несколько месяцев, также забывается каждый человек Стивен также посещает цирк, который посещает Он сохранил приватную часть косяка в своем цирке и лжет всем, что это приватная часть самца, и, лгая, он зарабатывает много денег Стивен думает, как ты если остальная часть сустава раскопана на улицах Маристауна, где хранятся его останки, он должен собрать их все и взять с собой. На самом деле вся эта история показывает жестокость людей под ними. Так, когда косяк впервые показали людям на берегу моря, они боялись всех, потому что все знали, что он был очень большого размера, он был очень силен, но когда люди узнали, что он мертв, всех он заставил это его игровая площадка. Все использовали ее для развлечения, и ее тело начало ухудшаться. Люди перестали приближаться к нему. На самом деле он использовал его для развлечения. После того, как тело было съедено, животные начали его есть. Точно так же, как люди разрезали его тело на куски и как животные использовали части его тела, чтобы наполнить свои желудки, люди до сих пор также использовали его тело, чтобы зарабатывать деньги для собственной выгоды. Даже соврал, здесь я не вижу никакой разницы между людьми и животными в том, как птицы и животные начали набивать свои желудки после его смерти. Люди сделали то же самое. После его смерти заработайте деньги на его части тела, также возможно, что никто никогда не поедет на берег моря. Это была китовая рыба. Каждый может обрабатывать по-своему. То есть, как можно понять, эту историю можно понять и так, что как бы ни был силен человек. У каждого человека есть конец в один прекрасный день. Вот почему никогда нельзя ничем гордиться. У людей всегда должна быть мягкая рехена. Эта история показывает, как люди мучают животных и птиц, живущих в природе. Использовать их в своих интересах, не делая того же для людей. Потому что та же сила, которая создала людей, создала всех. Это была целая история, это следующая история Граурнджейн. В начале этой истории показано, что люди полностью уничтожили свою цивилизацию на весь мир из-за своей ошибки. Теперь во всем мире осталось всего три робота, из них один по имени Экспорт, а третий по имени 11. Их некому контролировать. Вот почему все трое всегда вместе. Все три этих слияния работают на батареях и всегда бродят из одного города в другой, чтобы посмотреть, как люди жили на этой земле, когда они были обеспокоены. Теперь все трое достигают бейсбольной площадки, где видят. Фермеры покончили с собой в последний раз, то есть во время апокалипсиса, что здесь найден баскетбольный мяч, который показывает экспорт И-11. Однажды спросили, что это, что есть мяч, которым люди раньше играли, подпрыгивая, они получали такое удовольствие, что они были бы удивлены, узнав об этом. Когда он берет поло в руки, то отдает отчет и говорит, какой шарик горит, он отпускает его сверху вниз, после чего фурункул медленно спадает полностью. Они не понимают, какое в этом наслаждение. Идет к зеркалу, где экспорт видит, что есть деталь, которая полностью изношена. Как он спрашивает, что это? Говорит ему, что есть пища, которую люди раньше ели, попадала в желудок и давала им энергию. В аэропорту говорят, что мне не нужна еда для энергии. У меня фьюжн-аккумулятор. Что у людей во рту было много костей белого цвета. Кости, из которых голос пережевывал пищу, плавили ее и помещали в желудок, а он использовал для получения энергии. На самом деле, бродя по городам, они таким образом пытаются узнать о людях. У него пять пальцев. Даже после этого человеческий язык начинает говорить и говорит, что, когда люди ставили над нами генетические эксперименты, в нас произошло много изменений. После чего в нас, людях, отпала необходимость и только потом множество котов окружили этих троих со всех сторон.